предлагаю э, воспользоваться э, возможными ресурсами. То есть, э, вы необходимо э, проанализировать, какой у вас опыт, какое у вас влияние на свое окружение, э, кто вам доверяет, кто с вами идет бок о бок, и э, вы должны отбирать, квалифицировать, необходимо ли это людям, необходимо ли ваше предложение. То есть, вы должны составить портрет своей целевой аудитории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 предлагаете тем, кто за вами идет, то есть на круг своего влияния, вы используете максимально свои ресурсы, вы предлагаете тем, кому это может быть полезно и нужно, а, понятно, что вы возможно начнете ставить ярлыки, вот этому не нужно, вот тому не нужно, но. Ну